Ребят, всем привет! Сегодня я хочу записать видео про места недвижимости в батуме для аренды. Потому что для аренды и для, для недвижимости самое главное место. Так как я работаю в сфере, в, сфере, в сфере аренды, я для себя четко выделил три места в Батуми, которые самые доходные, самые интересные для клиентов, и которые заселяются, и которые инвестируют деньги. А так как мои клиенты, инвесторы, которые инвестируют деньги сюда, в Батуми, это люди, которые как раз приобретают с целью зарабатывать деньги на аренде, вот для вас и для меня это видео. Я сейчас нахожусь в центре старого Батуми, возле порта, видите, сзади меня порта, колесо обозрения, яхт-клуб, порт с другой стороны, здесь старый Батуми, кто не знает Батуми, вы посмотрите по карте, в общем, старый город, старый Батуми. И, в общем, мы, в принципе, будем двигаться вдоль моря, потому что самая доходная недвижимость вдоль моря. И еще есть одно место. Значит, сейчас мы стоим здесь, вот возле Порта. Порта – это самый элитный жилой дом в Батуми. Башня Алфавит, Рейдисон, Кимпинский строится. Башня Батуми Тавер стоит, видите, большая башня, Батуми Тавер. Дальше... По улице Ростовели стоят гостиницы, такие как Широтон, Ле Меридиан, Ле Меридиан возле Батуми Тавр, Хилтон. Также строится дальше Альянс Привилыч. Вся элитная недвижимость находится именно здесь. Самая-самая дорогая, самая-самая красивая находится именно здесь. Что здесь такого в этом районе? Во-первых, земля. Самая дорогая земля здесь, потому что старый Батуми, он отреставрирован, у него вложили много денег. Здесь самое чистое море, здесь самые красивые виды вокруг Батуми, на Махинжаури, в горы, канатная дорога здесь же. То есть такое место классное для прогулок, да для всего, просто для отдыха. Все, кто приезжает в Батуми, они всегда, люди приходят, чтобы, знаете, город изучить изнутри, погулять везде, всегда посещают старый Батуми. Поэтому это самое место в батуме именно старый батуми поэтому здесь самая дорогая недвижимость доходность от недвижимости в батуми если заниматься арендой если заниматься или в долгосрочную или посуточную аренду от 8 до 15 процентов годовых от стоимости вашей недвижимости можно заработать наверное больше но я пока не знаю таких примеров я вижу на свои на своем опыте на своих объектах 15 процентов годовых вот но это это исключение. Пока исключение. Мы вот отработаем. Конкретно я точно вам скажу, где какое самое. В принципе, сейчас я знаю, какие места самые интересные. У меня находится недвижимость не здесь, которая я управляю, она находится в другом месте. Мы тут дальше поедем. Что касается этого района, здесь вход на стоимость на покупку недвижимости большой. но и соответственно клиент совсем другой. То есть сюда приезжают люди, которые останавливаются в пятизвездочных отелях Посещают дорогие рестораны. То есть готовы платить за свой отдых, за свое проживание, за свои апартаменты. Вот видите, какое красивое здание позади меня. Есть минусы, есть плюсы. Сейчас мы не разбираем каждое строительство отдельно. То есть по порта, например, я тоже могу назвать и минусы, и плюсы. Или там сравнить с другим каким-то похожим объектом. Но сейчас мы этого делать не будем. Я вам просто хочу показать места, где хорошее место для инвестиций. Для чего? Потому что люди, очень многие, знаете, думают, что если он купит просто у моря что-то, то оно будет создаваться. сдаваться. Это неправда. Есть места в батуме, прямо у моря, они плохо сдаются. Там плохие места. Как для жизни, так и для аренды. Есть много негативных отзывов именно в, не... в определенных местах. Вот. Поэтому я решил записать именно видео для людей, которые интересуются недвижимостью здесь в Батуми, чтобы вы четко для себя ограничили. Это мы сейчас рассматриваем в старом Батуми. Это такой по батумским меркам лакшери сегмент. Сейчас дальше проедем вам дальше покажу еще цена в порта за квадратный метр примерно 2000 долларов 2 200 2 300 а, за черный каркас вот потом потом перед нами стоит в принципе тоже такие же цены там же гостиница ля Мерильян» будет Редисон. это кемпинский строится в этом году активно у них строительства что сама сама коробка стоит а вот работы в прошлом году не велись насколько мне известно конечно в старом батуме видите тоже есть и трущобы разные вот такие но это будет все конечно выкупаться на этом месте будет что-то строиться однозначно потому что в таком состоянии в таком состоянии не будет в центре в центре э -э, старого батуми стоять дома и уставать земля <свист> а, вот с правой стороны Большой Парк, самое чистое море здесь находится, в Старом батуме. Здесь, с левой стороны, администрация бульвара. Если у вас есть, например, желание заниматься какой-то торговлей на бульваре, то это нужно договариваться здесь, про разрешение. Гостиница турист казино. Параллельная улица Руставели. На Руставели также, ну, то есть мы говорим сейчас вообще в общем, то есть весь этот район, и улица Руставели в том числе, Самое интересное в Батуме в плане э -э... дорогих цен на недвижимость, да, то есть, соответственно, то, что не упадет в цене и может приумножиться. То есть это в первую очередь, конечно, старый Батуми. Если есть возможность инвестировать деньги э, в старую часть Батуми, вот, э -э то тут, тут есть из чего выбрать с левой стороны вот пару хороших домиков дом лицо стоит э -э дом выполнен в виде лица именно человеческого лица широтон очень очень посещаемые места вот это вот все с правой стороны теннисные кортики есть зоопарк парковая зона красиво ухожено всегда смотрят за этой частью батуми всегда на улицах убрано никогда нет грязи потому что место популярно среди туристов Шаратоне очень много людей всегда останавливается круглый год. Вот старая батуми, ребятки, мы только что были там возле порта ехали какой-то по улице. По этой. Вот это видите? Все видите, здание. Это старый Батуми. Видите, то есть казино вот здесь с левой стороны площадь Европы вот башня стоит. Это все это все интересные места самая дорогая недвижимость именно здесь красивые виды на горы много мест много мест для прогулок много разных кафешек и парк ухоженный красивый самое чистое море именно здесь Хилтон, Уитингелюю резиденция, я считаю вообще одним из самых удачных строений, одной из самых качественных объектов. Это именно Хилтон. Если вы рассматриваете апартаменты для покупки для жизни, то вот Хилтон, Уитингелюю резиденция, конечно, здесь цены примерно 2 300 в белом каркасе, 2 700 уже с ремонтом за квадратный метр, три долларов, 3 500 потому что кто-то купается, видите на пляже. Вот. Но это именно считается люкс-класс. Так же, как и Порта, Вот у Метавр. Вот такой вот следит. Докалетняя терраса на 20 этаже. С другой стороны, вот, можно посмотреть на город. Улица Ростовелли. Видите, тут не камень такая, не, не асфальт, а камень, каменная дорога. Вот рисунок выложен даже, красиво смотрится. Вот до этого озера, до этого озера, да и вот за Хилтоном строится Альянс Привилыч. Земля Орби одна, Земля Орби вторая, тоже будут большие какие-то отели крупные. Это Дельфинари, вот, и вот до озера считается, это старый Батуми. Это центр города. центр города. Центр города мы не рассматриваем для аренды, для посуточной. Для долгосрочной, да. Но я говорю именно о то, том, что если зарабатывать в аренде, где максимальная доходность, так это вот здесь. Здесь именно у нас есть три места. Три места, где можно зарабатывать на аренде. То есть в своем сегменте, ребят, тут один сегмент человека, который останавливается именно здесь. Который останавливается в Хилтоне, который останавливается в Порто, будет останавливаться в Альянс Привилоч. То есть это 5 звезд. Это люкс-класса, да? то есть сегмент, э -э сегмент обеспеченных людей. Вот. Это недвижимость для них. Поэтому, если есть возможность, рассматривайте именно здесь, вот именно вот в этой части, у моря, чтобы было на первой линии. О, теперь мы двигаемся дальше. Двигаемся дальше вдоль моря. Прокатимся, покажу, что там есть дальше. Итак, мы уехали из старого Батуми По Руставели Мы сверну, свернули на улицу Химшайашвили Вот я сейчас разворачиваюсь И мы подъезжаем к Более доступному Большинству людей Сегменту Сейчас на кольце, да, это улица Руставели Там прямо Хилтон и Альянс Примилыч Вот здесь тоже, видите, сейчас ставят заборчик Вот здесь, это здания будут Разрушать и делать заново Большие, Большой комплекс будет Итальянцы. Проект где-то есть в интернете. Я видел, там будет три таких больших меди. Вот. но Это, опять же, это относится к лакшери-сегменту. Здесь прямо перед нами центр города. Первая линия, улица Шерифа Химшашвили, дом Гумбати. Вот. Прямо Мариот, Орби, все стоят по этой улице. То есть, эта улица такая тоже центральная, ее все знают, любят клиенты, туристы, которые приезжают. С левой стороны Макдональдс, самый красивый в мире считается. Форма такая, видите, симпатичная. Вот, с левой стороны дальше, опять же, тут живые дома. Все это, все это вторая линия. Я считаю, первая-вторая линия, вот Гаргеладзе, улица. Все также сдается в аренду. Все активно здесь сдается в аренду, я вам скажу. Вот Тоже хорошая доходность. Мариот. Так. Это все мы будем считать, что это первая линия, такая центральная первая линия. Вот Мы сейчас, это второй наш объект, о котором мы говорим, второе место. Здесь с правой стороны озера, поющие фонтаны. Вечером э, играет музыка, а фонтаны светятся, красиво переливаются. Вот. А, прямо идет улица Шрифа Химшиашвили. С левой стороны у нас аллея героев. К Олеге героев мы еще вернемся. Вот. И вот мы едем по улице Шарифа Химшиашвили. Орби. Твинтавры стоят. 55-этажное здание. Дальше.. Э, Орбеси, Tower, Орби Residence, все по первой линии. То есть это под вот, первая линия впереди уже такой парк небольшой, да, парковая зона и море. Это считается первая линия вот, с левой стороны. Тут нормальных домов кроме Орби по этой стороне, да, вот начиная от э, первого дома от Гумбати. Вот дом Гумбати можно считать. Дальше вот Гордиладзе, ну это как бы такая же вторая, наверное, линия. Марио, Твинтавры, Орби и до горизонта. Больше домов на первой линии нет нормальных. То есть все остальное, вот девятиэтажные дома, старые постройки, как бы, но ну, мы их даже не рассматриваем для инвестиций, потому что, ну, кому надо, пожалуйста, конечно, покупайте первая линия. Но это не то, о чем я сейчас говорю. Я говорю о новых домах. Вот, там, где люди любят останавливаться в отелях, в апарт-отелях, в хороших домах, с видом на море, где новые ремонты, где хорошая инфраструктура. Вот здесь вот все, район полностью обжитый с левой стороны очень обжитые, кафе, магазины, аптеки больнички, э, стоматологии в общем все все это есть первая вторая линия, в принципе здесь хорошо сдается так едем дальше впереди нас в тоже хорошо сдается, люди его любят знаю, хорошее место находится, улица Кабаладзе вот дом и на сариде 16А на второй линии стоит тоже хорошо сдается и хороший кстати домик вот, мы едем дальше. Я не буду нигде, ни на каком объекте останавливаться. Я еще раз повторю, я не хочу сейчас ничего сравнивать. Там Орби, Альянс, там, я не знаю, там, Горизонт, Реал Палас. Я не буду сравнивать. Вот, аквапарк. Я вам только показываю места, где нужно рассматривать недвижимость, по моему мнению. Для инвестиций, для аренды. Именно для аренды, не, не для перепродажи, не для жизни. Хотя для жизни тоже тут можете смотреть. Именно что касается аренды. То есть я сейчас говорю про клиентов, которые интересуются покупкой недвижимости для аренды. Вот, И Мы подъезжаем к началу нового бульвара. вот Море с правой стороны. Но мы до него не доезжаем. Вот с левой стороны у нас Салазир. Не рассматриваем. Горизонт рассматриваем. Горизонт хороший застройщик. Очень хорошо все делает. Есть, конечно, свои минусы, но сам застройщик мне нравится. Ответственно подходит к делу. Вот 7 Kevin. Вот, Но это уже начало нового бульвара. это уже другой рынок вообще. Другой рынок. Орби-Бич-Тауэр. -э, да, Орби-Бич-Тауэр перед нами. Вот Новый бульвар. Тоже считается первая линия. Ребята, я его не рассматриваю. Вообще не рассматриваю. Новый бульвар. Руслан Котлячук не рассматривает. Вот Орби-Бич-Тауэр. Кстати, Орби-Бич-Тауэр будет хорошо сдаваться. Потому что, опять же, Орби хорошая реклама. Орби все знают, мечта нормальная постройка, симпатично сделана. Когда доведут до конца, будет все красиво. Конечно, красивые виды там. Вот. И новый бульвар пошел. Метро, Сити, Эйфория, казино, ресторан. Здесь дорогая недвижимость. Вот, например, перед нами, опять же, Метро, Сити построил еще два дома, три дома. Здесь по 1800 долларов за квадратный метр с видом на море. Вот. Но в этом комплексе, допустим, будет инфраструктура хорошая. Вот, Но ну дорого, опять же, 1700 долларов за, за черный каркас. Ребят, ну мне кажется, лучше посмотреть, да, что-то в другом месте. Я, это ваше личное дело, мне все равно, мне не нравится Новый Бульвар тем, что здесь нет никакой инфраструктуры. Люди, которые останавливаются на Новом Бульваре, они всегда жалуются на то, что далеко, что море грязное. Здесь же самое грязное море. Вот алые паруса с левой стороны. Большой комплекс. Цена за квадратный метр 2000 долларов. 2 и выше алые паруса будет красивый комплекс но это гостиничный комплекс это туроператоры будут здесь работать и привозить сюда людей поэтому опять же будут апартаменты которые будут сдаваться отдельно но если мы говорим про доходность то вот алые паруса можно рассматривать 2000 долларов за квадратный метр панорама вив да то же самое там, по 2000 долларов это вот жилые дома ребят я не понимаю людей которые покупают в этих домах квартиры для кого они покупают, они просто не знают рынка. Они думают, что если дом находится на первой линии газофицированной, то он будет тут сдаваться. Летом, возможно, он будет сдаваться летом. Да, вот такие домики идут летом. Но зимой ничего здесь сдаваться не будет. Ничего вообще. Никакой инфраструктуры нету. Люди, которые, особенно на долгий срок. Посуточная аренда, да, можно будет поймать клиентов на посуточной аренде. И можно будет кого-то уговорить, показать красивую картинку, что море через дорогу приезжает и на посуточную аренду. Но на долгий срок здесь точно останавливаться никто не будет. А для посуточной аренды по Батуми хватает объектов, которые находятся на первой линии. Ну, в общем, тут каждый выбирает сам. Чисто я, я говорю свое мнение. У вас может быть свое мнение, у меня свое. Мне новый бульвар не нравится. Я не понимаю, как здесь можно вообще сдавать в аренду и получать хорошие отзывы. Просто не понимаю Море здесь самое грязное Потому что впереди 500 метров отсюда находится река Которая впадает в море А в Черном море течение против часовой стрелки И вся вода с реки вдоль нового бульвара ну, Вот И убирают здесь, молодцы, конечно Готовятся к сезону Это уже аэропорт впереди нас Вот И здесь частный сектор Вот, я рассматриваю и рекомендую смотреть первую линию от горизонта. Потому что вода грязная доходит примерно вот до этого места. Вот от горизонта уже начинается нормальный пляжик. В плане даже воды. И сам горизонт, сама инфраструктура в горизонте а, хорошая. Уже люди знают этот комплекс. Сюда едут останавливаться и зимой, и летом. Здесь все хорошо сдается. Строится еще там три комплекса 3 еще будет раз два три до да, 3 комплекса будет еще второй горизонт клуб и третий горизонт дома газифицированы это не реклама это просто обычный нормальный отзыв от человека который связан как то с горизонтом я там часто бываю поэтому я вижу что там происходит вот. есть минусы но мы сейчас о времени об этом индивидуально можно рассматривать все каждого застройщика отдельно или каждый отдельный дом вот все, едем теперь на третью точку нашей дислокации. и Будем разговаривать там уже. Третья точка – это Аллея Героев. Аллея Героев – это будущий центр Батуми, бизнесовый центр Батуми. Сзади меня улица Гаргеладзе. Улица Гаргеладзе является сейчас центром Батуми. Центральная улица, вдоль нее находятся кафешки, магазинчики, в общем, инфраструктура, развлекательные всякие центры. Вот пойдем по этой улице, и как бы все считают, что центр Батуми, это вот как раз вот по Гаргеладзе и туда дальше, в сторону старого Батуми. Вот. Но именно центр Батуми, как такового, знаете, когда красивый центр, когда новые постройки, инфраструктура, на все. В Батуми нет. И сейчас вот Батуми строит новый центр. Это Аллея Героя, Однозначно. Он заслуживает внимания. Я объясню почему. Смотрите, стоит Марио. Видите? Это Альянс Палас. Здесь будет гостиница Марио Казино. Юстиция. Переди у нас поющие фонтаны, Твин Тауэр, большой комплекс 150, 120 миллионов долларов инвестиций стоит проект, Скай Тауэр. В Твин Тауэре будет казино на 10 тысяч квадратных метров. Идем по улице, я вам дальше покажу. Да, Интуриз строится. Просили сказать за интурист. Ничего не знаю вообще. Один раз был в офисе, мне не понравилось. Это сугубо мое объективное мнение. Это не факт какой-то. Не знаю, почему, ну в общем, мне не понравилось, что мне рассказали там. А рассказали просто, я торговался обычно, я пришел там, спросил за одну цену, и за пять минут торговался на 200 долларов. Я не понял, как это у меня получилось. В общем, как-то, не знаю, мне показалось вообще несерьезным разговор. И я вообще ничего не знаю про интурист, ребят, не обращайте внимания, не знаю ничего про интурист. Но место хорошее, опять же, центр Батуми, будущий центр Батуми. Вторая линия, видно море. Мегапола стоит дом, да. Дарбилдинг уже строится, скоро вводится в эксплуатацию. Посмотрите, уже окна ставят, видите, отделка наружная идет. Я думаю, до конца года они точно закончат. Хоть, наверное, немножко по срокам не влаживаются, но, ребят, большой проект, поэтому тут нужно тоже относиться с пониманием. В этом здании, вот в этом полукруглом будет... Я раньше говорил, что здесь будет Хилтон, три звезды, но поменялись, поменялось... Поменялись условия, будет здесь гостиница Винхем. мировой бренд. Аллей Палас, дом строится тоже. Дальше строится Лайтхаус, строят два дома. Будет гостиница Holiday Инн и просто дом жилой для жизни. Чем этот район хороший? Во-первых, все новое, хорошая инфраструктура будет. До всего рядом, то есть тот же старый центр, да, там Гаргеладзе, хорошая автомобильная развязка, широкая улица, хорошие виды обзорные, высокоэтажки. Есть отопление центральное. В некоторых домах, я сейчас никого не сравниваю между собой, просто рассказываю, что в некоторых домах есть газ подведен, например, в дарбилдинге, газ по всему дому. В этой части нету газового отопления, но есть отопление электрическое. Дальше в домах, лайкхаус, реал палас будет отопление центральное, то есть котел стоит в подвале и будет а, разводка по всему дому. У вас будет в каждой квартире счетчики и вы сможете сами контролировать тепло в квартире. То есть в Батуми нехватка хороших квартир с хорошим видом в новых домах. Просто нехватка. И вот здесь сейчас это строят. Почему здесь? Потому что вот начали строить стадион впереди нас с правой стороны. Мы сейчас к нему подойдем. По стандартам УЕФА. То есть в Батуми хочет привлекать сюда людей со всего мира на игры, понимаете, ребята? И все, что вокруг стадиона, все будет сдаваться в аренду однозначно, и не просто в аренду посуточную, а в аренду для жизни. Море рядом. Это не первая линия, это другой, но это центр города. Вот это очень важно. Это услышьте, кому-нибудь это интересно, это, это будущий центр города. Сейчас цена для входа здесь, вот, например, Лайкхаус, like есть Реал Палас, есть еще тут пару домов, тот же Гумбате. Цена для входа очень привлекательная. 800 долларов за квадратный метр, 700 долларов, 650 долларов за квадратный метр. Вы покупаете в хорошем месте, в центре города, ждете 2-3 года, у вас квартира в самом центре города, что будет всегда сдаваться в аренду. Ребят, очень многие люди переезжают жить в Батуме, и ищут квартиры себе с посудомоечными машинами, с хорошим ремонтом, в хорошем доме. Реально дефицит, просто дефицит. Люди готовы заплатить деньги, а предложений нет. Чем хорош, чем хорош Алея Героев? То есть это не первая линия, это не старый Батуми, когда цена за квадратный метр 2000-3000 долларов. А не первая линия, там где под 1500-3800 долларов. Здесь 1700, 800, 1000, я говорю 700-800, тысяча 1200 долларов за квадратный метр. Вот в уже, уже готовом здании. Поэтому или вот в этом здании. Да? Но квартир здесь, здесь уже мало осталось. Поэтому я считаю Алея Героев реально очень перспективное место для вложения денег, именно для аренды. Вот Здесь будет Holiday Inn, вот. и Real Palace впереди. Мы сейчас к нему подойдем. Лично я сейчас вижу здесь два места интересных. Вот стадион, строится 56 миллионов долларов вложений государственных. Я вижу для себя два места. Вот Lighthouse, вот здесь будет Holiday Inn, а здесь будет второй дом. И Real Palace, будет два здания. Везде инфраструктура, бассейны, паркоместа, в общем, все это есть. Красивые виды. Вот стадион. К да? Видите, а -а -а. Здесь, да, сколько машин? То есть, реально, место очень-очень популярное, хорошая развязка. Так, все, садится батарейка, ребят. Всем добра, хорошего вам выбора. Я вам показал три места в Батуме. Это старая Батуми, первая линия и аллея героев. Это места интересные для инвестиций.